И сама природа но такое может быть она уже дает несколько звонков это катастрофы которые происходят природные и на которые человек не обращает внимание там не проявляется мы не было в норильске не было еще в других местах когда бы люди отреагировали как мы то есть эти звоночки были это был такая была light версия скажем так у нас много скрытых возможностей у природы Скажи, пожалуйста, вот многие говорят об особой роли России вот, при переходе. Что ты думаешь об этом? Да, она такая осталась, коллективное сознание. Оно осталось. Дело в том, что у России одно из самых жестких коллективных сознаний. И если уж этот лед подтает, то остальных просто захлестнет. Плюс количество людей достаточно много, плюс сама по себе само по себе государство несет в себе категории многих государств. Что это значит? Что в этом цвете есть все цвета, то есть мы взаимосвязаны со всем миром. Ну, может быть, с Америкой меньше, да, но с Европой точно и с Азией, когда любые изменения в России, они откликаются во всех других местах, потому что в резонансе с остальными странами. Есть такая особенность у России, что у нее очень быстро наступает... Всегда есть звук, который резонирует в какой-то стране. А обратной связи такой нет, чтобы какие-то происшествия в мире очень сильно влияли на нас. А вот мы имеем особенность. То есть в нашей какофонии звуков всегда есть мелодия Марсельезы или еще какой-то другой мелодии. Понятно, да? Красиво сказал, прям очень образно. Скажи, вот еще тоже просили спросить о том, а, о Крыме, потому что я знаю.